доброго времени суток с вами желтый мужик серия роликов гильдия роста коучинговая программа я очень ленивый человек и когда приходится повторять одни и те же действия раз за разом меня это честно говоря напрягает поэтому я себе сделал несколько таких моментов как шаблончик учет заданий и шаблончик для видео постов и постов значит шаблончик заданий как бы да у нас есть где отчитываться по заданиям но я на всякий случай сделаю еще вот такую внутри удобную штуку вот значит файлик я вам скидывал ребятки если кому интересно пользуйтесь да вот вторая второй шаблончик ой ну каждый раз писать вспоминать контакты откуда-то брать вспоминать основные базовые хэштеги вот куда разместил честно говоря напрягает поэтому у меня это есть в шаблоне дальше что я сделаю еще вот прошла первая неделя обучения в принципе плюс минус уже понятно какие задания по какому принципу они строятся поэтому я сейчас сейчас сразу сделал вторую неделю и тут делаю такую штуку. Значит, вот первый день, понедельник, я себе заложил вот эти шаблончики сюда, перевел уже видео. Шаблончик поста, поста, поста. Три поста мне нужно в день сделать. Далее. Не заморачиваясь, я просто делаю копирование на всю неделю. Ну, не буду сейчас отнимать время у вас повтором. Движение это и так понятно. Единственное, что я меняю на 17. -е. Следующее. 18. А, ну, собственно говоря, вот таким образом. Вот так пока сделаем. Таким образом у меня выстраивается вся неделя уже с готовыми заготовочками под посты. Ну вот как бы и все. Если кому-то пригодится, буду благодарен за лайк. Опять же, если у вас есть какие-то свои наработки, с удовольствием приму. Напоминаю, очень ленивый человек. С удовольствием сделаю один раз. Тем более, что когда вот такую штуку делаешь, она делается достаточно быстро, автоматизированно. То есть, если ее потом вспоминать и опять делать там во вторник, в среду, в четверг. Ну, как бы это потратится на это времени больше. Все, с вами был Желтый Мужик. Всего хорошего. Побольше хороших знаний, которые останутся у нас в голове. И в навыках. До свидания.